Здорово, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков И сегодня мы с Гитлайтом сыграем 1-1 в дуэли Это не аимка. Добрый день, добрый вечер, доброе время суток Как это все будет работать? У нас на Сабишоке шоке есть режим, который называется Дуэлс Он очень интересен тем, что это не аимка А обычные карты из матчмейкинга. Тот же Мираж, тот же «Dust». И там симулируются ситуации, которые могут быть у тебя в игре К примеру, ты играешь на Дасте на шорте И твоя задача убить план А Ты можешь тренировать это и сделать как можно лучше этот выход Таких позиций много Поэтому сейчас мы посмотрим кто, как стреляет в этих ситуациях Ну и самое главное, мы не будем играть просто так А на спор. И Макс сейчас скажет, на что мы играем Короче, кто проигрывает, тот оплачивает по э -э Противнику И будем дрифтить на его машине Пока они не да закончатся и... Да, пока они не закончатся И самое главное, это все будет в этом ролике То есть, и как мы это будем играть И самое главное, само выполнение наказания Поэтому прямо сейчас мы играем на трех картах Играем БУ-3 Первая ДАС-2 Вторая Мираж И третья ДАИНФЕРНО Любые оружия Макс, готов? Да, готов Мы уже размялись Очень прикольный режим на самом деле У меня очень понравилось Заходите играйте, алю. С друзьями попробуйте это поиграть Сейчас я вам покажу, как это все работает Я нажимаю вызвать на дуэль Ликит Обычный режим До 30 раундов 16 мы не будем Потому что это слишком быстро 30 это уже более-менее Да, более это реально Вот 30 идеально Мы только что размялись Просто разминку сыграли 16 мы закончили за... Только минуты две, наверное, три Ну все, я тебе кинул приглашение <с> Давай, желайте удачи Макс, ты сейчас находишься в Украине? Да, конечно Интересно, почему мы не записывали коллаборацию до этого? Когда я был в Питере Почему именно мне нужно было приехать в Украину, чтобы мы начали бы это делать? <с> а я не знаю Вот как-то она сама по себе вышла Сколько у нас один ролик есть? На рулях мы играли. Да, ролик, он, кстати, собрал большие просмотры. Да? Да, там О, около полумиллиона вроде. вроде. Помнишь, еще его, его комментировал, Игорь Лавренек? Не Игорь. Это Ну, это вообще мед, Приглашайте комментатора на это. Но это вроде зашло. Именно комментатор прям комментирует, комментирует, да? Да, да, да, да. Ну, не Слэм Страйк, но э, хорошо комментирует. комментирует. Я думал, что интересно. Слэм и Игорь — это один и тот же человек раньше, когда еще с Сахаром были у него постоянно ролики. Вот я думал, это один и тот же человек. Слэм — это, на самом деле, легендарный комментатор. Именно в киберспорте, именно в CSGO. Это он Солика, да, Солик? Да, да, это именно он. У него канал появился, где комментируют старые игры. То есть старые прям. Который уже, которому уже 5 лет, 6 лет, и так далее. А, слышь, я прикол. Идея, идея, идея я очень же... прикольная. Да. да, и это он правильно делает, он это классно делает. Я вот жду момент, когда он вспомнит катку с Оликом. Так, и кстати, пока мы тут общаемся, у меня раундов так всего лишь 9. Ты да, оторвался. Нет, О, сложная позиция. Да, очень сложно. Вот стрелять из мида по да. старту очень сложно. И наоборот. Ты, ты снялся в Run Factory? В Run кстати, вот все ребята, вот как бы мы приехали на съемки, я такой, ну съемки, съемки, так что не то чтобы серьезно, но все таки такие еще друг друга не знают все. И... А потом пошли в кафешку посадить. Это было, ну очень легко общаться. Типа я такой человек, что мне сложно как-то коммуницировать. Короче, социально не адаптирован, интроверт. А вот с ними я удивился. Очень. Ой, швыстрял лоб. Ну, это хорошо, это понятное дело хорошо. Я смотрел ролик, это хороший опыт. ты получил какой-то фидбэк после него? Ну, я как-то не особо не следил, наверное. По аудитории ты имеешь в виду, По... Да. По всему этому фидбэк получил э, в историях в инстаграме. Я не знаю, меня столько раз отмечали. Отмечали, и все говорили, что как все классно. Поэтому. Да. Это очень жестко. И опыт в плане того, что. Как эти съемки проводятся, я вообще не понимал, как это делается. Я был в шоке Это очень сложно, это нереальный, нереальный труд Сколько человек съемочная команда? Там, по-моему, у нас было. Ой, блин, опять не дострою Пятером снимались, девушка-оператор Это очень круто Да Ну там просто жара, мы приехали, было пасмурно Как только начали съемки, наступила жара И у меня до сих пор, я не знаю, видно на камере здесь или нет, но загар С того еще дня остался а, с машины еще сложнее перестреливаться. На самом деле ну, и темкая выкарок... сложная. Не, на На этих яхте не видел. Да ладно. Так. Сколько... Кстати, сколько у тебя машин было? Потому что когда ты делал BMW Азимов, у тебя же вроде еще шестерка была, да? Да, у меня была... У меня сейчас шестая машина кряду вроде, либо пятая. И, вс... и все они были BMW, кроме Жигули. ты продал шестерку? Да, я продал, и маме купил Range Rover. А, ты говорил, что она долго продавалась, или? Да, я ее продал э, за дискаунт в 30 процентов, либо 20 а... Ее ты никто не курсы? забирал. Да, нет, салону. Я салон дал шестерку и, и салона взял Range Rover. То есть я покупал шестерку за миллион <сулирующий> семьсот и продал за миллион двести двадцать. А я видел автоподбор, как ты делал. Да, да. Все, ты выиграл первую карту Ну а, это даст, даст это, вот я тебе говорю Давай, пойдем в мираж Либо в дасте дело, либо в М-ке дело Блин, меня забавляет, что мы заходим на сервер И через минут 5 тут все премиум игроки Просто у премиум игроков есть возможность смотреть, где играют про игроки К примеру, вот Кенси Искорс да, играет видимо. на арене 7 Можно к нему зайти просто за клавишу Станислав стример играет на ретейке Classic 6 Вот, как-то так Просто нажимаете да, и переходите это Да, это очень было А первая какая была, какая модель? Е60 uh, пятерка, знаешь такое? Да. Ну, у это все обзоры на бахи. Да, да, да, да, да, да, Слушай, мне кажется, это это не... что говорят диагноз это не так. Просто BMW это такая машина, которая во многих планах впереди других машин. Она и. По мозгам в э, и по мозгам в мультимедии. Она опережает. И я это же вижу не просто как фанатик. Я это вижу, сравнивая другие машины. но я особенно другие. Я ездил только, только на BMW. У знакомого есть Audi. Но я на ней так и не покатался. А в, основном, в остальном именно BMW. Ой, Что хорошо. М4, кстати, катался. По-моему, 15 -го года было. Лё, я... <счет> Ты катался на М4? Да. В кромахе у знакомого была, он дал мне проехать, но это пушка Слушай, я просто охерел от звука, от всего Ой, звук, ну мне не, не особо нравится звук Мне будет нравиться звук на i8, потому что его не будет Не, он в колонках там, этот же, играет Очень круто А люди слышат его стороне? Ну там это такой звук, что... Типа вот мне Игорь говорит, который год на i8 катается он же был уверен, что звук есть я говорю, ну нет там звука Двигатель 1.4, куда? Он, короче, мне со мной спорил, спорил По итогу, да, звук такой себе Снаружи А какие у тебя были варианты, кроме А8? Никаких Вообще, вообще абсолютно Не, а на самом деле был вариант М5 Какая М5? М5 какая, не знаю В смысле, какая? А, ну, F90 Так это же разная сумма денег, не? Или это примерно то же самое? примерно то же самое Ой, Короче. это было быстро, да Ой-ой-ой-ой-ой да? А, а. Ой, хорошо М5 я очень хотел, вот, когда ты ее купил Я думаю, блин, ты что, кайф Но... Но я продал так в итоге ушло. Ну как, ты, конечно, ну, не продал, наверное продавал, наверное? На наверное, я бы не продал бы, если бы оставался в Питере Да. Чувак, у нас один раунд остался да? Да. А, а, а куда здесь идти? А. <смех> <смех> так, а какая следующая? Инферна? Да, Инферна, да, да. Погнали. Не, ну вторая прям ботная <смех> была. Небольшая рекламная интеграция. Сейчас мы на сайте ксфл. И у меня на балансе есть 170 долларов. Моя задача за эту интеграцию сделать 200 долларов. Я попробую сделать первую ставку. Краша Допустим 1.49 Захожу в джекпот Ставлю 30 долларов Захожу в колесо И ставлю x2 Краша у нас полетел 1.20 есть 1.30 есть 1.40 есть И 1.49 Наш коэффициент сыграл Поэтому мы забираем этот авик Ну вроде бы я Да это я отлично мы заработали 49 долларов, и в колесе было x3. Вот в колесе нам не повезло. Давайте тогда, что повезло, 44 доллара, которые мы выиграли в краше, поставлю на x2. Да, господи, все, это, это лучшая интеграция. Мы это сейчас все собираем, и получается 200 грёбаных долларов. Мы это смогли сделать. Ссылочка на CSFL в описании. Ну а мы идем дальше. Сейчас третья игра, и сейчас решится тот самый человек, который отдаст. Гребаные. Машину на испытание. 18 тысяч и ему свою машину на испытание. Ну ты же а в курсе, что? 18 тысяч? Ну около около того, да. То есть игра на, восем... на 15 тысяч где-то? Ну 15, 18 ну... тысяч. Нифига себе, слышишь? Я, te... я теперь ну, больше переживаю, не думал там да? тысяч. 3 я бывал сколько сколько один. Не, Не только деньги. И не только ущерб машине. Не, ну как? Не то, что ущерб машине, мне кажется, но... Ну твоей, наверное, что-то будет. Она же полный привод. Немножко что-то будет. Да. Да ладно! Блин, я чувствовал, надо уйти, господи. Как? А. Ай-яй, это было красиво. А я же просто уже выяснил, что так можно делать. Ой, как хорошо, я ловлюсь сейчас с тебя. Ой, как хорошо. Какой позор! Да ладно! Да я попал только что. Как? Макс, а какая суть рубрики, рубрики баним патрулем? Если тебя не забанят, когда? Ну, всех же банят до сих пор. А понимаешь? тебя нет уже сколько выпусков? И ты не задумался о том, что тебя не забанят, потому что ты снимаешь выпуски и выключаешь игру? А, а нужно сыграть чё? больше, хоть двух каток, чтобы тебя забанили Не, а чё, я, ж, я ж больше а каток я, я... я ж больше двух каток, я играю... У меня было и по 9 каток Это... Ну по 4 катки минимум получается, на самом деле Просто не все yeah. вставляются, ну короче, играю нормально Типа, как это работает? Вот мне говорят, что 11 три портов надо получить Один. А почему это да -да -да -да -да? я, так... к... я тоже такое слышал а Не, кто? это, понят... понятно дело, мифы, но э, звучит логично Типа, три катки За две катки невозможно А если 11, это уже значит три катки ты сыграл и три а раза подозрительно А какая из них тогда попадет? Так какая из них тогда попадет патруль? Типа, неважно? Ну, если читер... Ну, по сути, по логике, если читер, Да то неважно, какая катка О, да как ладно, я убил, господи убил. Слушай, я Я предполагаю, что Если кинуть репорт на щелика И этот репорт никто не будет смотреть От какого-то количества репорт попадает Уже в базу патруля Ну, наверное Боже, какая плотная катка, господи Да Грёбанная карусель Лё, ты это? Прикол А! О боже Блин! мой, я, <свист> тоже знал, -то. я тоже не знал где ты. Я тоже не знал где ты. что за мем. <свист> <свист> О, господи. 24-27. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой. Да ладно, я ж видел. Блин, знал же. Ааа! Ай-яй-яй, кофе! Серьезно? Все. Я первый раз, что-то, я тебе говорю, реально первый раз выиграл. Типа что-то серьезное Так, ну, получается, что проиграл я И я выполняю наказание Я должен оплатить На свою машину шины Чтобы гитлайт покатался Все? Я хотя бы научусь Хотя бы хоть как-то пойму, как это делать Я пытался, не Мне страшно, там столбы у нас в Харькове Ну его нахер Ладно, все, тогда получается До встречи с тобой И мгновение для вас Переходим в лайв-контент Так Это уже... 1 августа и Кирлайт приехал. Добрый день, молодой человек. Добрый день. Два года не видели, да? Два года не видели. Не, мы с тобой видели в последний раз с Симпалой вместе. Да. Это был да. шоу-матч да. в Москве, с, где Дмитрий Фип сделал 50 килов. Да. Я да. этот да. шоу-матч помню, да. именно 52-53. Вот будет, если что, вставка. Можете посмотреть. Это было. Круто, мы делали шоу-матчи э, на лане до того, как это стало мейнстримом, серьезно. И это собирало большие просмотры. Сюда. В общем, сейчас будет наказание. Э, я не знаю, каким образом э, это получилось, но я не смогу выиграть <сёк> дуэль. Поэтому сейчас э, я за свой счет буду менять шины, а мистер Гитлайт будет на ней кататься. Ну, покажешь. Я, я не да, пытаюсь. и самое странное, что, к сожалению, он не умеет дрифтить. Поэтому первая часть этого ролика будет как обучение дрифту он будет учиться. но ну, мне несложно объяснить, хоть я и гений дрифта, но какие-то базы знаю, бублики делать умею. Поэтому прямо сейчас я тебя приглашаю в машину и будем обучаться, как это все работает. Прямо сейчас мы, получается, в машине. Mm -hmm. И нам нужно сделать первую бублик. Чтобы сделать первый бублик, нам нужно встать. Right. Включить спорт-режим, где мы включаем, понятное дело, двигатель на максималку, руль, спорт, чтобы он был тяжелый и стабилизацию выключаем полностью. Чтобы выключить стабилизацию полностью на BMW, нужно держать кнопку DCO. Все, ладно, давайте пробовать, погнали. Я буду пока что с первой. Наша задача – это управлять газом и помогать рулем. Просто нельзя чтобы сделать такой момент, чтобы тебя бы закрутило. должен крутиться постоянно, без закрута 360. Вот, вот так. Добрый день. <соединяющие> да. Здравствуйте. Да, на парковке нельзя такие вещи делать. А еще что? Ну, пошкодовые, дорожные. А, вот. Да, но я правда, секунд 5 это было. Правда, клянусь. В общем, спустя некоторое время мы все-таки нашли площадку, где мы сможем потрептить. Прошло много часов. А -а -а. Бывает. Ну что ж, сейчас мы нашли топ место, где нас никто не будет бить Наверное. и ругаться, Ругаться. поэтому давай садись. В общем, сейчас у нас будет вторая попытка научить мистера Идлайта трептить. Да? Смотри, Макс, если сразу скажу, да. это сложно. Я знаю, а, я пытался. Это сложно, но если ты будешь за рулем, ты сможешь научиться. Uh -huh. Поэтому давай приступать. Получается, мы сейчас ставим первую передачу. Uh -huh. Делаем так, чтобы ебать занесло. Как только ее заносит, кидаем на вторую. так смотри, мы сейчас разгоняемся на первой, Ловим и на зацеп, и на вторую. Сейчас, почему у нас не получилось угу. а, почему, потому что я слишком много взял газа мы а, получается развернулись нужно было мне отпустить и, и да, дать элитро. машине а, самой покататься повторяем сейчас то же самое начнем с воды потому что угу. охлаждает немножечко шины так погнали Я не буду, я просто потом почувствовать. Педаль и все, все Ничего, Очень чувствительно. Вот как ты как вообще думаешь, как работает публик? Ну, как сегодня публик? Так, это мы стоим. О чем мы стоим? О чем он не едет? Короче, едет, смотри. Немножко выворачиваем колеса, заходим в занос, руль отпускаем, руль выворачивается педалью и рулем корректируем. Давай попробуем. Просто смотри, сейчас я ставлю тебе вторую, uh -huh. э, слабенько крути. Просто давай попробую хотя бы, чтобы занесло. Давай, что -то. давай. Только не перегибай газом, да. чтобы ее уловить, если okay. Окей. Давай. А, кстати, оно сейчас со второй, видишь, не получилось. Может, с первой попробовать? Ну, занос нос первый. Сейчас. Нет, больше газа дай. А я в педаль в пол, в пол Нет, я не нажимал педаль. Реально? Да. Ладно, со второй, да? Да. Окей. Okay. Давай-давай-давай. Смотри, остановись. Mm -hmm. Ты нажимаешь на 80% педаль, mm -hmm. и рулем играешься вот так, хоп-хоп, чтобы ее бы занесло. Что такое дрифт? Это занос. Mm -hmm. Должен сделать вот так, чтобы машина не поняла, что происходит. Я yeah, понял. Чтобы она бы вышла из э, зацепы. Все, давай. Нажимаешь на 80% газ потихоньку, и руль mm -hmm. туда-сюда, в левую сторону. Раз. Все. Не, я, я случайно зарыкнял. Да. <смех> хорошо! Все, уже ты уже, уже научился уже. заезжать, будем говорить. Да. Давай еще раз. Ну, на первой было тебе проще. На давай еще. Проще Старайся меньше так газовать. Да. Давай, давай, давай. Хорошо! Хорошо! А -а -а. Ну, это уже хорошо. Бро, это реально да. хорошо. Пойдите на первой передаче, типа у меня. Мы уже на первое начали, да. Садись вперед. Смотри. Эм... Так, да. Закрой дверь. Ты просто типа на тормозе сейчас, да? Да. Э, у тебя первая передача. Угу. Самый простой вариант. Просто выворачивай руль до конца. Только вторую руку да. держи на руле лучше. Э, смотри, и теперь у тебя вывернуты колеса, uh -huh. нажимай газ пол. Только не прям, типа, э, там в конце кейкдаун да? или шарежа, uh -huh. да? Вот, э, и типа ну, нажимаешь от половины и выше, и короче она тебе закинется, а ты потом просто ну, рулем выкручиваешь. Я тебе скажу, когда выкрутить в другую сторону, хорошо? <музыка> газ немножко. Не, смотри, <музыка> не держи газ до uh -huh. конца. Ты ее, она закидывается, uh -huh. ты ее чуть-чуть дал, рулем молодец, правильно начал делать. Просто типа не дави его вот так вот в пол, а по чуть-чуть, вот тыр, тыр, тыр, такой, вот, короче, выше половины. Uh -huh. Сейчас. Сейчас, yes, было по рулю правильно. Погнали. ты пережал долго, типа и тебе нужно э, больше работать рулем ты вот представь себе ее как форму типа в пространстве mm. и ты рулем ее, колесами туда и газу туда чик-чик-чик-чик-чик типа вот так как будто вертишься вокруг. Mm. нижний газ типа Понял. вот такая хуйня Все, на этом мы закончили. Да. Смотри, в начале, когда я тебе пытался объяснить, я тебе да. объяснил какие-то там базовые вещи. Да. Но когда я сел уже человек, который больше шарит за дрифт, mm -hmm. он тебе объяснил уже моменты, которые тебе помогали да. сделать как минимум правильно. Один бублик уже точно Один был. Один Сто процентов был. Первый был. Раз, первый раз. Самое сложное для него было это не перегазовывать. Да, это единственная да, твоя, твоя была проблема пока что. В каждой машине, вот на самом деле, вот у меня три машины было. В каждой машине это все по-разному, это привыкать и чувствовать. В общем, вышло 30 минут дрифта. Шины сказать, что прямо сожглись, что я не смогу доехать, такого нет. Но 30 минут тренировки, обучения, да. это твой первый дрифт в жизни. Это да. Мне кажется, это стоило того. Это, это невероятно. Да, поэтому какие-то такие вот дела. Но в целом, все, наказание я выполнил. Да. Мне кажется, машина выполнила больше наказания. Ладно, все, спасибо большое за участие. Да, ребят. Хотел я выиграть, но в следующий раз. Спасибо большое всем за просмотр, это был ролик дуэли на Саби Шоке с наказанием, поэтому, наверное, буду снимать такое еще. Всем спасибо, с вами был я, Эрик Шоков, GitLight, Макс и оператор Impala. Привет, спасибо, что ты снимал, сколько ты снимал? Минут 26. 30? 26 минут, он просто стоял и снимал, господи, чувак. Ссылку на оператор оставлю в описании.